Когда-то я сам говорил, что как ни считай, а народ сегодня живет намного лучше, чем 30 или 40 лет назад. Автомобили в каждой семье, компьютеры, смартфоны, панели телевизионные на пол стены. Мне отвечают, а при чем тут Путин? Это же мировой прогресс, Путин к нему никакого отношения не имеет. Ребятки, но если Путин не влияет на мировой прогресс, то какого хрена вы до него докопались? Оставьте в покое президента. Скажите спасибо, что нет войны и занимайтесь своими делами. А мировой прогресс сам по себе и порешает. Другой кадр пишет, мне 25 лет, я всю жизнь прожил при Путине, мне его рожа по телевизору надоела. Но вот вы сами скажите, в современном мире, в 25-летнем возрасте, смотреть телевизор – это разве нормально? Это вместо того, чтобы строить новый мир, лапать девчонок, учиться, работать, придумать что-то новое, это существо сидит на диване и пялится в телевизор. И ему там, видите ли, из 500 программ именно Путин и надоел. Молодой человек, телевизор – это развлечение для пенсионеров, им нужно спокойствие и стабильность. А для таких как ты специально придумали Ютуба и Алёшу Навального, который впрочем лично мне уже тоже давно надоел и я его тоже уже давно не смотрю. Нам всем теперь очень быстро надоедают старые герои и мы постоянно ищем новых людей и новые лица. Вон Максим Кац только выскочил, и уже у него огромное количество сторонников. Ну разве же это не замечательно? Конечно замечательно. Но государственные структуры по такому принципу работать не могут. Все время советской власти, все 90-е, почти все нулевые годы, пьяный человек на улице не был какой-то редкостью. Не только бездомные или иные проблемные группы людей, а хорошо одетые люди шли по улице и пили пиво, дети шли по улице и пили пиво. И это казалось чем-то совершенно обычным. Компания молодых людей, распивающая спиртные напитки на лавочке в парке или около метро, или на детской площадке, это был совершенно естественный пейзаж любого городского района после восьми вечера. И давно вы видели сейчас человека с бутылкой на улице, или пьяную компашку где-нибудь в общественном месте. Да, в малых городах на социально-катастрофической периферии это явление еще живо, но в целом от него почти ничего не осталось. Что было нормой буквально 10-15 лет назад, полностью ныне исчезло. Максим, ты зачем такие хвалебные ролики про современную власть делаешь? Да за такие кромольные речи у тебя не дай бог и на кресте распнут. Было бы обидно снова погибать в мучениях во имя какой-то там мифической правды. Нет, Макс, намного правильнее рассказывать, что раньше все было хорошо, а теперь Путин все разворовал.